Я расскажу историю одну, Быть может, кто-то вере укрепиться, Что надо нам, всем мамам на земле, За деточек своих родных. Молиться. Обычный день, все спешки, все бегом, Дочь на ходу с порога прокричала, «Мамуль, до скорого! Опаздываю я!» «Куда же ты? Попей хотя бы чайку!» «Дай, дочка, я тебя благословлю, И ангела-хранителя в дорогу!» Дочь улыбнулась, «Мама, ни к чему! Все пережитки, где ты видишь Бога?» «Нет, дочь моя, так дело не пойдет. Запомни, что без Бога до порога И волос головы не упадет, Коль на то есть повеление Бога». Включила телевизор. Взрыв в метро. Внутри оборвалось, похолодело. «Там дочь моя. Спаси ее, Господь. Быть может, она все-таки успела». А телефон молчит. Бьет пульс висок. Она подряд все новости листает. «О, Господи, спаси ее. Спаси, в молитве ее губы повторяют». И вдруг звонок, «Мамуля, я жива! Ну просто чудо! Как же я успела? Молитва, мамочка твоя, меня спасла! Не видела, что мать вся посидела!» «Благословляйте матери детей! Господь всегда в дороге им поможет!» «Молитва матери на свете всех сильней! Она с морского вытащить всех сможет!»